Ученые приоритетного направления развития эко-нефти разработали мобильную установку для оценки эффективности добычи сверхвязких нефтей. Медики КФУ предотвращают хромосомные аномалии. Научный сотрудник КФУ стала участницей международной школы в Австрии. Казанский федеральный университет достиг новых успехов в приоритетном направлении эко -нефть. Специалистами создана установка для оценки эффективности добычи нефти. Как в дальнейшем будут использоваться результаты этих исследований, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. Специалисты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета совместно с индустриальным партнером нефтяной компании «Татнефть» провели испытания мобильного полевого лазерного спектрофлуориметра. Она представляет собой конструкцию, в которой мы моделируем условия полоста, делаем модель нефтяной залежи и уже подействуем на нее определенными реагентами и используем определенные технологии, которые разрабатываются в нашем центре конечно. Установка была создана в рамках проекта по государственной поддержке развития кооперации российских вузов, научных учреждений и производственных предприятий. Перед исследователями была поставлена задача по разработке мобильного прибора для отслеживания специальных реагентов, так называемых трассеров, закачиваемых в скважину при парогравитационном дренаже. Мы разрабатываем тепловые методы повышения отдачи. Эти методы основаны на том, чтобы оба теплом на нефтяную залежку. За счет этого тяжелый углеводород, который находится, они становятся более подвижными, их уменьшается вязкость и, соответственно, за счет этого их можно добывать. Полевые испытания проводились на нижнекармальском поднятии Черемшанского месторождения и оказались успешными. Прибору удалось зафиксировать, что на месторождении присутствует сток вод, ведущий к залежи. Мы работаем с компаниями над несколькими проектами, один из них это... Проект разработки Ашерчинского месторождения, компании Татнец, которая имеет большие залежи тяжелых методов. Вот вместе с ними мы работаем над тем, чтобы повысить эффективность извлечения за счет применения катализатора. Несмотря на положительные результаты, решено провести дополнительные исследования. Однако уже подведенные итоги могут быть учтены при разработке гидродинамических моделей. Артем Тыпичкин, Универньюз.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 Лекция пройдет в каворкинге КСК КФУ «Уникс» с 6.30 до 8 вечера. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Молодые ученые-альмоматор продолжают покорять мир. Научный сотрудник Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ Диляра Кузина приняла участие в Международной школе по ядерной физике, которая прошла в Австрии. Ежегодно участниками школы являются ученые со всего мира из различных областей астрофизики, астрономии, космохимии и ядерной физики. Подробности далее. С 18 по 24 марта в Рузбахе Австрия проходила 15-я международная школа по ядерной астрофизике. Младший научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Диляра Кузина стала единственной российской участницей. Уникальность школы в том, что она собирает людей со всего мира. Действительно, большое сообщество собирается в таком маленьком месте и все делятся своим опытом. Участие в школе приняли ведущие мировые ученые в области физики и астрономии. Стоит отметить, что данная школа способствовала возможной разработке международного проекта Казанского федерального университета совместно с профессором Шоном Бишепом из технического университета Мюнхена. Хотим написать с профессором Шоном Бишепом из технического университета Мюнхена проект на изучение границы, которая была 65 миллионов лет. Да, мы, знаем, что все, ну, мы все знаем, что было вымирание большое, То есть причины хотим изучить. То есть мы считаем, что не только геологические были причины, но и астрофизические. В соответствии со своей традицией школа собрала специалистов из различных сфер астрофизики, астрономии, космохимии и ядерной физики с целью обмена своими знаниями и опытом, а также обучением молодых ученых со всего мира. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Медики университетской клиники Казань выявляют хромосомные аномалии у еще не родившихся детей.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 В заключительном этапе мы снова стали а... победителями. Да. А, самое интересное в этой игре, мне нравится то, что когда команды набирают одинаковое количество баллов и задают дополнительные вопросы. И сегодня тоже получился такой Ой. овертайм, и мы снова победили. А на этом наш опыт подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!